приветствую вас на своем канале хочу показать сегодня как набрать петли с утолщенным краем конец нити нужно сложить в два раза вот таким вот образом берем нить для набора петель так вот этот конец должен немножко заходить сюда подлиннее быть потому что если он будет короче то первые петельки получится не утолщенные берем спицы и начиная набор оттягиваем петельку лучше его придержать вот так пальчиком тканец второй заводим спицы под ниточку на большом пальце, вытягиваем нить с второго пальца, снова заводим, захватываем нить, вытягиваем двойная нить должна быть на большом пальце и таким образом набираем Для чего нужен утолщенный край чтобы изделие снизу не было затянуто потому что оно получается не эластичное Если, допустим вязать резинку по низу изделия то он будет затянутый а двойной когда утолщенный край он не будет так затягиваться он будет свободно набираю нужное количество петель. Нити у меня расположены в руке вот таким образом. Вот так вот. Петельки на иглах не затягиваем сильно. В этом случае, чтобы рассчитать количество нити, допустим, если набирали, набирали и вдруг не хватило ниточек на петельке здесь можно такую хитрость применить с другого конца из мотка вытягиваем ниточку вот сюда продеваем и какую длину нужно, такую и делаем Например, вот, вот таким вот образом. Другую ниточку я беру для контраста. Вот. Породели ее. И у нас получилось вот удлинение нити. Сколько нужно. И набираем дальше петельки. Набрали нужное количество петель, переворачиваем работу, одну иглу вынимаем и начинаем вязать от нити, которая идет от клубка. Таким вот образом. Если вам мое видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.